Привет, друзья. Мы начинаем нашу нерегулярную рубрику «Видео вопросов ответов с Станиславом». Она была в небольшом отпуске вместе со Станиславом, но теперь они оба вернулись. Надеюсь, отдохнули и теперь с новыми силами, так сказать. В целости и сохранности. Это, это, это, это главное, на самом деле. А, собственно, есть три небольших вопроса, которые вы задаете в канале. Пожалуйста, делать это дальше. Это очень полезно. Надеюсь, для вас тоже, ну и для всех, кто канал читает. Сейчас я, Станислав, их по очереди зачитаю, так сказать. Есть первый вопрос. Пришла в офис дизайнера обсуждать проект, заметила, что офис у дизайнеров средненький, бедненько. Как вы думаете, сказывается ли это на качестве их работы? На качестве работы сильно офис не сказывается, потому что многие дизайнеры вообще работают либо из дома, либо там из коворкинга. Ну, то есть, в принципе, это не сильно важно. Потом многие дизайнеры работают с... Ну, как бы, они являются дизайнерами, но они являются нанятыми дизайнерами. Соответственно, они не сильно могут повлиять. Я думаю, что нет никакой зависимости. Конечно, всем приятнее и интереснее работать в крутых офисах и с крутыми там, компьютерами, последней техникой. Это мечта любого дизайнера. Но я думаю, что это является только привлечением топовых специалистов, там плюшечкой дополнительной, но никак не влияет, ну или там не сильно влияет на креатив. То есть есть эмоциональные люди, которым это очень важно, есть люди просто, которые делают работу. Я работал в разных условиях, абсолютно разных. Я, естественно, тоже тянусь к качественному офису, к качественной э, атмосфере это важно. Но я помню момент, когда мы работали с Армстроговым потолком э, в маленькой коморке. Там сидело пять человек, и от этого наши идеи не были хуже, а может быть, даже где-то и более активными были, потому что хотелось из этого выбраться в более интересной ситуации. То есть, может быть, мотивация. вообще никак. Ну, то есть, он заплатил вам за миллион рублей, а вы сидите там, как фрилансеры, какие-нибудь студенты. Ну и что? В чем в чем вопрос-то? Как бы. Какая вообще клиент может не знать, где мы сидим? Вопрос. Ну, типа, у вас есть офис. Вы заморочены, сделали офис. Почему вы нормально не покажите свой вкус? Вы же дизайнеры. А, я но понял. Это, потому что у него инструменты грязные. Ну так. Смотри, тут дело вот в чем, что офис, который ты снимаешь, да, ты можешь в него вкладывать деньги, а потом тебя из него попросят. да Это как бы нормальная история. То есть, если сразу вкладывать деньги в нормальный офис, то у тебя от этого миллиона половина уже сразу же уйдет. Да? Тебе надо еще зарплаты заплатить, и там рекламу заплатить, и что-то еще, чтобы у тебя осталось. Вот. Поэтому я не вижу. То есть офис это не инструмент. Инструмент это, допустим, компьютер, ну, действительно там качественный, да. Да и то, в принципе, человеку наплевать, какой у тебя компьютер важно какое-то решение даешь то есть самый главный инструмент это голова то есть я бы побоялся скорее идти к людям которые там не развиваются там, на выставке не ездят либо там какие-то курсы не посещают ну то есть конференция да именно в себя не вкладывают чем посмотрел бы на офис mm -hmm. то есть вот это главный параметр все остальное, это, ну, напускное, Это, знаешь, как одеть одежду с логотипами, типа, у тебя там, что там, Гуччи, Луи Виттон, и типа, ты сразу стал модным, рукопожатным э, э, товарищем, ничего подобного, это ничего не значит, просто то, что у тебя вкус плохой, и ты э, купил себе одежду с логотипами, больше это ничего не значит. Хорошо, я понял тебя. А, ну, слушай, скажи, пожалуйста, ты же говорил, что ты не стесняешься с клиентом даже в кафе встретиться. А его не напрягает это, он же тебе кучу бабла заплатил, как бы, где серьезно. Кстати, вот, по поводу офиса. Может быть, это даже можно понять. Я пришел к людям, у них есть офис, они в него вложились, значит, они планируют хорошо долго работать. Я могу их найти, в крайнем случае, по этому адресу, если что. А тут чего какие-то не знаю, они вот у них офис странный, они взяли, уехали через два месяца оттуда, еще их свещи нет? Да, все верно, хороший вопрос, это вопрос, кто к тебе приходит. То есть если к тебе приходят как к человеку, который очередной дизайнер и он. Тебе не уверен человек, то да, но как ты можешь это побороть? Это же не обязательно офисом борется, да? Те деньги, которые ты вкладываешь в офис, ты можешь вложить, например, там, в свое продвижение, в свой личный бренд, да, в конце концов. То есть к тебе будут приходить, и неважно, где ты сидишь, вообще тебя могут ждать там 4 месяца, потому что ты занят. И тогда уже вопрос, mm -hmm. если тебя ждут 4 месяца, вопрос типа, ах, ты без офиса работаешь, тогда я тебя заказывать не буду, он уже не стоит. То есть это вопрос, куда ты больше вкладываешь. И нет такого правильного понятия нужен ли офис или не нужен то есть у меня есть у нас есть вот ученики с кем мы работаем там у них специально целенаправленно они снимают офис почему потому что офис у них является элементом продаж когда к ним приходит клиент они как раз таки говорят смотри мы же тут сидим в центре города мы никуда не денемся ты видишь вот дизайнеры да, вот да. мы то есть заказывай но у них как бы у них эконом такой сегмент но эконом там с претензией на бизнес ну, небольшой. То есть это приходит не то, что к ним, приходит как бы на систему, приходит на э, то, что, ну, как бы вот у них жив, живой какой-то организм рабочий. То есть не приходит к мастеру, да, какому-то, да, э, приходит именно к компании. В такой позиции, да, офис является элементом продаж. Если у тебя такая система продаж, то да, он нужен. Если у тебя система продаж, когда ты сам являешься экспертом, то какая разница, где ты сидишь? Ну, то есть, ты же, если ты, представь, ты заказываешь, допустим, художнику свою картину, там, например, да, и ты знаешь, что он супер известный но тебе все равно, где он, где он будет рисовать, там, в Ницце, на берегу, море где-нибудь, либо у себя там на чердаке, в пятиэтажке. Ну, я, слушай, поспорил бы, как бы, я же... Ну... Я, может, не знаю, известный он или нет, но я могу прийти к нему в мастерскую, видеть, что у него там много работ, там у него прям атмосфера, я заряжусь вот этим духом, что он профессионал, наверняка, и он мне скажет, да, кварти... картина стоит там 3000 баксов. Я такой, ну хм, у него тут типа, все серьезно, наверное, стоит того. Как бы, вот я как клиент, откуда же я знаю, известный этот дизайнер или неизвестный, мне посоветовали его, я буду что, гуглить про него или как? Так я о том и говорю это первая часть того, что я сказал. То есть, когда ты пришел, ты не знаешь, это значит, ты пришел yeah. просто оценить. А uh -huh. можно построить свое продвижение так, что к тебе будут приходить не просто так тебя оценить, а будут приходить к тебе заказывать, потому что считают уже заочно, правда или неправда, но люди думают, что ты самый лучший. Почему uh -huh. то? Вот почему ты самый лучший? Либо у тебя там какие-то публикации есть, у тебя есть кейсы, у тебя есть... Допустим, ну, личный бренд тот же самый. То есть это mm -hmm. понимание, что ты там не пропадешь, что ты нормальный человек. То есть про тебя могут mm -hmm. ничего не знать, просто молва так идет. И тогда mm -hmm. это не так важно. А если про тебя ничего не известно, тогда ты да, ты это вкладываешься в офис. Идеально, конечно, mm -hmm. и то, и то, чтобы было. То есть идеально, чтобы и офис был как элемент продаж, да и чтобы о тебе знали. Но когда ты начинаешь, ты не можешь и то, и то делать. То есть ты чаще mm -hmm. всего сосредотачиваешься на то, что у тебя лучше работает, и что тебе проще сделать. То есть mm -hmm. есть у тебя, вот есть у меня офис, вот сделал я, да, у меня офис работает, мне повезло, плюс я сам хорошо как бы общаюсь, продаю, у меня, поэтому и продажа как бы выше. А не было бы у меня офиса, ничего страшного, значит продажи были бы там на два пункта ниже, но они бы все равно были, вот mm -hmm. и все. А вот сейчас у тебя есть офис, клиент, туда тоже может приехать и с тобой пообщаться. Да, вот я приехал там два дня назад, у меня уже две встречи было, люди ждали именно меня, чтобы я приехал, вот они записывались в очередь на встречу как раз, вот это тот случай. Приезжаешь такой, они у дверей стоят, ты дверь открываешь, говоришь, вот, чего ж вы так рано-то, я еще не, не был в Москве. Ну, примерно так. Блин, здорово, я понял тебя, хорошо, учел. Слушай, а вот, наверное, еще из этой дискуссии коротенький вопрос, а клиенты, вот, я был опыт, ты общался с клиентами, например, в кафе? Да, конечно, постоянно общаюсь в, как бы, в кафе, ничего тут такого нету, проблем тоже никаких нету, так а клиентов не смущает, да, это, то есть там что типа как это мы тут будем мой дизайн на миллион рублей обсуждать какой-то тут какие люди вокруг да какая разница, то ему-то все равно да ну ладно ну нет ну как бы сейчас сам дизайн это маленькая стоимость вообще по сравнению ну, с тем что мы будем вкладывать дальше есть, mm -hmm. сам дизайн mm -hmm. проекта там миллион два три миллиона рублей это как бы ничто по сравнению со стоимостью дома там 100 миллионов стоит дом ну дачу там все попробуй постройся. все, даже дачу ну как бы самый-самый простенький домик он самый-самый какой-то вообще никак еще три миллиона будет стоить это как бы супер эконом какой-то класс а если мы говорим как бы о бизнесе и премиум там 100 миллионов вполне нормальная история ну то есть как бы и когда ты говоришь там о стоимости ну поэтому ты дизайнер ну и прикольно да, что когда ты говоришь о стоимости в не знаю 500 тысяч миллиона это не такая большая сумма по сравнению с возможностью потерять там не знаю 10 миллионов например да? таких случаев mm -hmm. много вот поэтому стоимость проекта стоимость на ну, нормальной средней там 15-20 миллионов как бы реализация но ну, это вот 250 mm -hmm. метров вот то что мы встречались с клиентом вчера у него 260 метров 15 миллионов он заплатит за то чтобы сделать только ремонт и 15 миллионов mm -hmm. чтобы купить как бы дом вот как бы угу. такая ну это, это нормально это как бы это даже уровень ну это, это не бизнес это эконом плюс можно так сказать Ничего ну, примерно нет, так какие-то у вас деньги крутятся в дизайне так нет А сколько ну, он за, за подожди дизайн ну, такого дома заплатит за дизайн заплатят ну примерно 3-4 тысячи за метр но ну, вот у нас 4 тысячи за метр сейчас на данный момент то есть соответственно 260 на ну, 1800 900 заплатят угу, угу. Вот. Не ну не как бы можно считать так что 5-10% процентов от стоимости ну, как бы всего то есть если 15 mm -hmm. миллионов он хочет вложить то 5-6 процентов это как раз таки сколько там получается 10 процентов это полтора миллиона 7 процентов mm -hmm. наверное это вот 1900 но это нормально за то что он ничего сам делать не будет но у него же своя работа у клиента своя работа у него там свой цех там чему-нибудь по колбасам например да и угу. он там знает как колбасы делать и он там деньги зарабатывает а здесь он спокойно истратит их на что он за месяц только заработает, например какая разница я понял окей хорошо ладно по поводу кстати колбасного цеха так сказать есть вопрос от э, читателя я к сожалению по своей глупости его не сохранил но я суть его записал и хочу спросить об этом а в, читатель спрашивает, он сотрудник, работает на заказчика, и заказчик постоянно дергивает его на выходных и просит перерабатывать И он интересуется, как такой ситуации быть, и что ты посоветуешь, и можешь ли ты сотрудников дергать, просить их на выходных что-нибудь сделать срочно ну, вообще, это стандартная ситуация, когда дизайнер работает круглосуточно, без выходных. Почему это происходит? Ну, во-первых, профессия интересна, ему просто тупо интересно, да, этим заниматься. Да, и второе, что нет границ. Когда тебе интересно, ты. Ну, еще у тебя общения нет то есть навыка общения с клиентами. Тебе кажется, что если ты скажешь клиенту, что так не делается, он обидится и уйдет. Ну, то есть, по сути, это нехватка жизненного какого-то опыта. вот Дизайнер, ну, в основном, как бы начинающие все, ну, все равно многие. И ну, попадаются, да, и, соответственно, они не умеют общаться. Вот. И я в такой ситуации тоже очень часто был и хотел выложиться. Плюс это интересно, ты готов сам не спать ночами. Вот. Поэтому к этому привыкаешь и нормально относишься. Меняется это все в тот момент, когда ты ну, сам принимаешь для себя решение, что там на выходные ты не работаешь. Все, В тот момент, как только ты такое решение принял, ты можешь эти правила рассказать всем остальным. И никто не удивится, ни один клиент у меня не удивился, когда я сказал, ну, слушайте, вот там, выходные я не могу, то есть, ну, просто не могу, давайте другой день, в этот день я отдыхаю, вот и все. То есть, это просто внутренняя граница. А клиент такой, типа, погоди, а у меня там, я срочно передумал в субботу, надо все поменять. А что поменять? Ну, не знаю, я, я... слушайте, у не было таких клиентов, я не верю, я вот сам редактор, у меня такое бывает. Когда там, не знаю, договорились, написали статью в деловой СМИ, в понедельник ее договорились публиковать, и клиент в субботу пишет мне, говорит, нет, я все вообще по-другому понял, что нужно все переделать, нужно... Я нужно, под... короче, мне все по-новому Ну окей, но это же не все по-новому, ты тут при чем? Ну как бы, он считает, что это моя работа, снять новые требования и все по-новому переделать, это нужно срочно Но это же не так, сам посуди ну конечно, это не ну, да, так Значит это манипуляция, на которых ты ведешься и все Это вопрос к тебе, а не к нему Клиент вправе требует что угодно или просить Вопрос ты будешь это делать или нет, это вопрос к тебе Я делаю, конечно, но это стоит дороже Ну то есть он платит за это Меня просто значит, смущает, тебя что все я бы на самом-то деле хотел бы не делать вообще Ну то есть я, то, что я сделал уже достаточно хорошо, оно годится Ну так не делай ну, пфф, я, я, честно говоря, никогда не пробовал Нет, погоди, тут, еще, тут возникает вопрос У тебя ситуация, когда ты хочешь остаться в хорошей памяти да, Чтобы клиент тебя посоветовал дальше Безусловно, процентов Вот, у тебя на, час, на чаше весов не только деньги, но и по сути репутация да. Которая от тебя не зависит, но как клиент, который думает Вот, соответственно, ты хочешь эту репутацию оставить Ну и все, значит Ну, еще, наверное, я очень не хочу Я боюсь, что начнет скандалить Я не умею вот в этой ситуации себя правильно вести, думаешь насчет истерии, там, или требовать или грозить чем-то, я лучше сделаю все, что этого не было. Ну вот, просто ты, то, что у тебя навыка нет, отстаивать свою позицию дает тебе то, что ты работаешь ну, как бы не в комфортных условиях. И для этого надо получать навык, отстаивать свою позицию так, чтобы клиент не обиделся при этом. То есть ты можешь это подать Во. так, чтобы клиент не обиделся. Это навык полезный. Было бы тебе полезно научиться такому навыку? Что, опять? Где моя красная лампа? Выгодите, я не подготовился к видео. Вот, сейчас, сейчас, где моя карта кредитная? Сейчас, я Неслав, сейчас, с да, с я сейчас хорошую покажу. иллюстрацию продающей темы дам сразу же, да, вот в пике. Давай. Мы же сейчас все увидели, как там вот боль нащупали, да. По сути, не то, что нащупали, Сергею сам сказал. Вот. Дальше, да, дальше я сказал, как бы, ну, как бы объяснил, почему так происходит системно. Ты согласился, сказал, да. Вот. Дальше я бы еще сильнее, если бы хотел продавать, я бы углубился в ситуацию, типа, а как часто это бывает, например, да? То есть, как mm -hmm. часто там, сколько как бы, потенциально денег ты не заработал, ну, например, вот так, да, или сколько ты в будущем упустишь там, выходных дней и денег, или там общения с близкими, например. То есть, насколько mm -hmm. тебе это mm -hmm. важно изменить? насколько тебе это больно сейчас и насколько ты хочешь поправить да понимаешь да. ли ты что это это навык то есть навык как бы сделать так и видишь я тебе сразу важную штуку сказал что а, делать так чтобы поступать по-твоему при этом чтобы клиент был доволен вот да. и ты сразу такой да да да супер вот и в этот момент это называется эмоциональный подъем в этот момент ты делаешь предложение и именно поэтому оставляйте заявку сейчас и на нашем там курсе или где-нибудь я тебя научу. То есть я-то могу реально этому научить. Ну, как бы вот это mm -hmm. как бы. Но мне нужно на эмоциональном пике продать эту идею. Соответственно, когда ты общаешься там клиентом либо когда дизайнер общается с клиентом есть несколько страхов клиентов которые у них в голове есть и ты их нащупываешь в диалоге да это вот на консультации и твоя задача mm -hmm. на консультации там не столько как бы рассказать как надо сколько нащупать что клиент боится и в этот момент когда ты опа нащупал ты говоришь и именно это мы предусмотрим в нашем продукте покупай mm -hmm. ну тогда yeah, работает покупает. ну конечно это же технология, она же работает. Блин. Конечно, работает, вот но ну, а черт, как нет? Черт, слушай, ты как этот, знаешь, как шулер, которым играешь карты с ним, к дурака потихонечку. А вот тут он берет, так рык, карты делает, и такой, блин, что сейчас было-то? Погоди, вроде нормально сейчас играли-то. Ну да, сейчас покажут тебе весь фокус, и тебе он понравится. Ну, то есть да. ты, ты же осознанно все это понимаешь. Я же тебе даже сейчас объяснил. Смысл еще всей этой штуки, что это, ну, это не манипуляция, это правда. Вот в чем дело. У -у -у. То есть это самое лучшее. То есть я тебе объяснил, ты все понимаешь, да? И в принципе, там, если тебе этот навык нужен, то как бы, ты можешь его получить. И ты, ты сам понимаешь, это выдуманная история или тебе реально надо? Дальше у тебя возникают угу. всякие возражения, там, страхи, у меня не получится. Да, стоит, я может, да, раз, да. должен столько бабла заплатить. Все верно, нет. да. То есть сколько стоит, там, а, а вдруг мне будет лень, ну и так далее. То есть у тебя есть список из 10 там возражений, например, ходовых. И я как хороший продавец, я их должен знать заранее. То есть ты как бы о них думаешь, а я уже знаю, что ты думаешь. Вот в чем смысл. И mm -hmm. ä, точно mm -hmm. так же мы mm -hmm. с клиентами mm -hmm. работаем, то есть я знаю, что клиента волнует, что его там строители обманут, что там у него дизайнер не получится, да, ну какой он хочет, что у него там деньги кончатся в процессе, что он передумает, я все это знаю. Я, как... А где-то откуда, откуда ты это, типа это, ты прочитала эти возражения или что? Ну, это опыт, он записанный, мы именно этим как бы делимся на курсах, как раз таки есть готовая методика, по которой ты идешь, твоя задача просто выучить, как алфавит. То есть я знаю, как их, их больше не, не бывает. У человека есть в целом а, не так много желаний там, и страхов. Там, на пальцах рук можно пересчитать. Ты просто их учишь mm -hmm. все, и ты знаешь. То есть я знаю, что споришь. Я, я, знаю, я знаю психологию, да, вот, вот оно в чем связано. И знаю, как, mm -hmm. как с этим работать. И если дизайнер, любой творческий человек, там, ты тоже хочешь это решить, а, вопрос с клиентом, это не клиент вредный. Клиенты, они все хотят а, что-то свое. Это просто ты как бы, с ним до конца неправильно ну не до конца умеешь работать если ты будешь иметь то он будет делать так как ты хочешь и платить тебе сколько ты хочешь если ты будешь ему результат давать какой он ну как бы кто же хочет более mm -hmm. того ты можешь даже объяснить ему что тот результат который ты дал он как бы лучше ну то есть он говорит, я хочу поменять ты можешь даже это разрулить очень просто uh -huh. Uh -huh. я понял хорошо ладно и, и этому всему ты учишь на своем курсе 7 шагов к 7 миллионов рублей или как он там у тебя называется не, ну это индивидуальная больше какая-то работа, то есть это на создании студии, это вот годовой курс, где мы изучаем э, 7, ну что такое обучение вообще в целом, это же не какая-то там, ну то есть да, это механика где-то, да, в каких-то вещах, то есть по сути это изменение мозга э, на понимание каких-то ситуаций, то есть в момент, когда у тебя возникает там экстренная ситуация, например, твой мозг работает не по стандартному шаблону, ну вот как ты сказал, допустим, мне, то есть тебе некомфортно это делать, а тебе будет комфортно, тебе некомфортно, потому что ты не понимаешь, да, когда ты на корабле тонущем, тонущем там, на лодке там, балансируешь, да, например, тебе некомфортно. А если ты знаешь, как там ну, стоять на, этом, на лодке, тебе наоборот кайф, ты как бы на серфинге катаешься. В этом угу. суть. То есть, что ты э, тебе некомфортно, потому что ты не знаешь. А твоя задача знать. Вот, чтобы знать, угу. надо как бы отработать, и потом тебе будет, ты с удовольствием будешь ввязываться в любые там, такие обсуждения, конфликты просто для прикола, потому что ты будешь всегда выходить из них победителем. Я понял. Слушай, а если предположить, что я бы, например, был бы потенциальным твоим клиентом, сколько денег ты с меня взял за такую консультацию? Ну, консультация у меня стоит 15 тысяч, мы уже это проходили, на которой я буду тебе рассказывать, что тебе надо взять продукт за 300. Ну, примерно так. То есть, <с> ну да, логичное да. решение. Почему? Ну... Сейчас, подожди, я позвоню в банк, мне нужно просто кредитный лимит увеличить, потому что я могу не влезть, у меня там, сейчас, секунду, микрокредит возьму. Не, ну, ну, то есть, типа, на консультации за 15 тысяч рублей ты не научишь меня с этим страхом бороться, скажем так Не, я могу тебе, как, сейчас, смотри, чтобы научиться чему-то, тебе недостаточно часовой или там, дневной консультации Тебе надо, привычка встраивается от 20 до 60 дней Ну, это психология человека, то есть, это физиология, ты, ты не можешь У ее ум. быстрее Если кто-то тебе скажет, там, что я тебе сейчас за час научу, это обман То есть, я могу дать только инструмент, под, под копирку копировать чтобы mm -hmm. научиться, тебе надо от 20 до 60 дней. Ну, у всех по-разному. В среднем 40. Раз в 40 mm -hmm. дней в мозгу происходит, это в книжках написано, это я не выдумал, читай ну, литературу mm -hmm. по мозгу. В мозгу происходит соединение этих самых нейронов, когда у тебя образуются новые связи. Вот, и mm -hmm. все. И в этот момент у тебя щелкает. То есть твоя задача просто одной темой, любой, там, продажами, переговорами, копирайтингом, чем угодно, заниматься там в течение 40 дней нон-стопом. Тогда у тебя щелкает, mm -hmm. и ты будешь мастером. Ну, как бы, если у тебя есть еще технологии. Вот, по сути, задача твоя, чтобы, ну, продвинуться по всем уровням, ну, то есть, что у нас в семи уровнях? Это понимание пути, вообще понимание, как идти, понимание продукта, что ты продаешь. Потому что многие услуги продают, а надо продавать продукт. Вот это как бы, ну, мало кто понимает. Не-не, погоди, ты сейчас как-то странно получается. Я, например, у меня есть какая-то проблема. Ну, вот там, к примеру, возьмем, мой... она мне редко происходит, ну, допустим, что клиент меня иногда продавливает в плане каких-нибудь правок там срочных или еще чего-то. Я беру за это больше денег, но я не уверен, что вообще их стоило бы делать. Но и ты как бы из этой проблемы выворачиваешь, что мне нужно типа все с самого начала переработать, это... Ну, а может, не нужно? Откуда ты знаешь? Ну, нужно, потому что сейчас я очень просто это все объясню. Смотри, тебе кажется, что решение проблемы научиться с переговорами с клиентом, ну, ввести, да. например, но это ошибка. Я тебе, как бы, ну, не буду говорить, что это ошибка, я, если хочу тебе продать, а я хочу тебе продать, почему? Потому что я хочу, чтобы у тебя получилось, и жизнь твоя изменилась. То есть моя задача – дать тебе правильное решение, а не то, какое ты хочешь. Согласен? У -у -у. Вот, ну, если правильное решение, то чтобы иметь твердую позицию по отношению в переговорах с клиентом, твоя, тебе недостаточно психологическими манипуляциями научиться, понимаешь? Тебе нужно mm -hmm. иметь твердый продукт, потому что ты ссылаясь на продукт, почему он пришел к тебе, какой у тебя продукт и какой результат это дает, ты можешь... Говорить, тебе надо сделать вот так, как я сказал, потому что ты хочешь вот этот результат. Ты пришел ко мне вот mm -hmm. за этим результатом, и я тебе этот результат гарантирую. Если mm -hmm. мы будем делать, как я сказал, если ты хочешь делать, как ты сказал, не вопрос, результат тогда я не гарантирую. Я буду просто твоим карандашом, я отработаю, как просто вот для галочки ты мне заплатишь, но ответственность за результат ты берешь на себя. Ты этого хочешь? Ну вот такую позицию mm -hmm. тебе надо дать, чтобы ее дать тебе надо отработать продукт. Если у тебя нет mm -hmm. продукта, то у тебя будет слабая позиция в переговорах. Если у тебя нет. Э, то есть ты продукт не сделаешь, если у тебя нет э, своего как бы, пути и понимания, что у тебя лучше всего получается. То есть это отматывая mm -hmm. назад. То есть тебе нужна вся система, чтобы простроить такую ситуацию, в которой тебе не подкопаться. И тогда mm -hmm. ты сможешь спокойно работать. Вот это вот идеальные семь качеств, ну, как бы, успешного как, человека, дизайнера, кого угодно. Ну вот у меня, так, у меня так получилось. Я как бы из своего опыта это вытащил. Там Ладно. Можно их там 5 делать, 7, 10, у всех по-разному, вот у меня 7 основных, которые мне лично помогли, которые работают в системе. Плюс 8 это личная эффективность, ну как бы то, что касается, чтобы там не зависать в ютубе там где-нибудь, да, а зависать по расписанию. Окей, okay. хорошо, отбился и продал практически. Жалко мне денег нет, так бы я купил. Как говорится, а, знаешь, а, знаешь, это тоже возражение типа у меня нет денег, знаешь, как оно закрывается? Ты тоже это, ты это даже можешь закрыть или Да, что? да. А, давай, давай с тобой подумаем. А что ты делал в прошлом году, да, что ты попал в такую ситуацию, что у тебя сейчас нет денег? И что ты делать не будешь, например? Ну, меня... ты, <свят> ты, ты как уж тебя хрен ухватишь, а и богу Да не, но ну, это же просто речевые. Ну как бы, но ну, реально же, ты согласен, что то, что у тебя нет денег, это как бы, ну не твоя вина, а как бы от тебя зависит, что у тебя есть деньги или нет. Ну да, безусловно. Но... Так, хватит, хватит продавать, не я не Я не продаю, все, я, тебе я, я, показываю... не могу, я тебе просто показываю... Я тебе просто показываю какие-то моменты, с которыми, как бы, и ты также с клиентом работаешь. То есть, ну, как бы, клиент говорит, у меня нет денег на твои услуги по писательству. Ты говоришь, ну, как бы, да, а че у тебя нет денег-то, почему? Давай подумаем, давай покопаемся еще там в бизнесе, что-то там делаешь не так. Ну, как бы, mm -hmm. вот так. Ясно. Слушай, а вот у меня просто на, на фоне всего этого прекрасного танца возник такой вопрос, а вот ты как-нибудь считал какой-нибудь success rate, то что называется, то есть отношение успешных продаж к, к входящим заявкам, какой он у тебя? Ну к, к какому проценту людей ты гарантированно можешь продать свой продукт, ну свои услуги как тренера и преподавателя? Слушай, у меня есть знакомый, который продает, знаешь как, у него продажи с как бы, мероприятия. Больше ста процентов. Как это? Вот я тоже очень удивился, когда это услышал. Но согласись, это интересно типа... услышать. Даже вот просто по приколу. Ну а то, то типа есть люди, возможно? которые, которым а, участвуют, сами продают, получается? Ну как бы они еще в момент, то есть он объявляет, что сейчас можно купить, и те такие, ой, а можно я еще знакомых позову быстро звонят им по телефону, говорят, сейчас такая клевая тема, им быстро продают, и в момент еще, короче, больше людей приходит. Ну, Ничего себе, пох... есть, Да, это вопрос предложения, что ты предлагаешь, и вопрос, Но кто. должен быть очень сильный продукт, наверное. Абсолютно точно. И кто у тебя сидит, и как ты с ними работал? Ну, uh -huh. как бы, ну, нормальное, хорошее соотношение, где-то 7-8, ну, наверное, 8 из 10 должны покупать. Uh -huh. Если uh -huh. этот показатель меньше, то, скорее всего, у тебя фильтр плохо настроен. Ну, то есть к тебе приходят люди, ну, например, которые не готовы в целом учиться. То есть у, него, у uh -huh. них в голове. Такая мысль, что типа я лучше сейчас сэкономлю, то есть я лучше куплю себе iPhone, он как-то понятный, да, чем в себя вложу. Почему mm -hmm. это происходит? Просто у них в голове такая установка. Тебе эту установку поменять очень сложно. Ну, mm -hmm. то есть, это, это невозможно там, сделать. Это всю жизнь он шел к тому, что у него нет денег и не будет. Ты не можешь mm -hmm. это поменять никак, тебе это дорого. Соответственно, твоя задача mm -hmm. а, найти людей, как бы привлечь людей за счет своих действий, у которых деньги есть mm -hmm. и которые готовы развиваться. Если ты я их понял. привлекаешь правильно, то тогда именно вот если из 10 человек будут все 10, которые готовы развиваться, то в целом как бы, у тебя будет, если позиция 8 из 10 ты продашь, ну как бы это нормально. Идеально всем, конечно. Если кто-то угу. затесывается, ну там, ну как, некоторые знаешь, шпионы приходят. Типа я вот, я, я все готов, я хочу, но вот я послушаю, поговорю, на самом деле он ничего не хотел, он просто прорвался, чтобы ну вот пообщаться, например. Угу, я понял. На самом деле я что-то подумал про себя. У меня, наверное, значительно меньше, я думаю, 3-4 из десяти. Но это связано с как бы с тем, что у меня, а, у меня есть входящий поток условно заявок, и я их профилирую, ну, сортирую. И я постараюсь работать как бы с топовой частью этого списка, более выгодно для меня, либо самым интересным продуктом. В целом я согласен, что у меня плохо настроена воронка, все люди под подряд идут. Есть те, которые хотят текст там, за тысячи рублей, и те, которые готовы там, 150 тысяч платить. Вот. Но я-то видишь один, поэтому я могу себе пока такое позволить. Наверное, если была бы студия, было бы невыгодно. Тебе, ну, вот это не обязательно студия, это куча народа. То есть ты можешь сам, ну как, идеальный рост это когда ты просто повышаешь ценник. Uh -huh. Вот, ты уже не берешь, допустим, ну вот как мы не берем однокомнатные квартиры И uh -huh. там кто-то вот не пишет, там ванну можете мне помочь, пожалуйста, плитку подобрать Я говорю, Ну блин, с удовольствием, но как бы это не, ну, это не наш профиль Тебе лучше обратиться uh -huh. там куда-то еще Вот, соответственно, тебе идеально просто давать более сложные продукты и не делать uh -huh. дешевые То есть, uh -huh. чтобы ты взял и прям хорошо заработал ну, окей, может быть. А для Хорошо. этого ты описываешь, просто говоришь, я делаю там книги, я делаю там, не знаю, коучинг. Коучинг, кстати, клевая тема. То есть очень многие людей. Ты, ты мне присылал статью. Да, а, да, да, да. Для слушателей скажу, Сергей присылал статью, там она смысл в том, что значит человека описывает как он на писательстве там заработал сколько-то денег вот на самом деле 000, он... по моему долларов за три недели ну, что-то типа того вот на самом деле очень много людей э, хочет э, научиться быть как или делать как ну как бы читать слушать вот соответственно это тоже отличный бизнес этим тоже можно заниматься только там навыки немножко другие нужны то есть умение uh -huh. преподавать умение доносить смыслы и умение преподавать оно отлично от uh, умения делать это по сути еще, это еще одна профессия но ей обладать также несложно там за месяц чтобы человек достигал результата все дальше ты берешь тех uh -huh. людей которым это надо и помогаешь им сделать самостоятельно ну, вот к примеру, я сам книгу пишу там для себя и там для знакомого и еще uh -huh. ну, я работаю с двумя людьми которые по моим советам пишут книгу сами ну то есть просто я с ними ну, встречаюсь боже. раз uh, в неделю объясняю как надо писать что правильно что неправильно в течение часа вот за это люди готовы платить офигенно короче если тебя знаешь там будут какие-нибудь люди которые которым слишком дорого их ко мне я отводу короче я буду таким а, знаешь как подбирать остатки своего барского стола Ну я шучу но тебе надо отработать получше как бы у тебя должна быть, то есть книга-то она тоже продающая, то есть ты как бы хорошо можешь описать сам, но тебе нужен, то есть всегда работается в паре, есть кто-то продавец, кто умеет донести, а есть кто умеет описать. Вот они, э, книга-то она сама по себе не нужна, она нужна как элемент чего-то. Да, и, согласен. Соответственно. соответственно нужно подтягивать и то, и то. То есть если я не умею или там не хочу заниматься писаниной, я лучше редактора возьму. А ты если не хочешь, или не умеешь занимать, заниматься продажей, то ты лучше возьмешь mm -hmm. там, человек который умеет завернуть это который понимает mm -hmm, в mm -hmm. поэтому вот если там мы материал какой-то будем делать у нас будет отличный тандем то есть я отдельно мне сложно будет делать и тебе отдельно будет сложно поэтому вот кооперация mm -hmm. там это тоже важная очень часть то есть ну, я, опять же для, это во всех областях в том числе в дизайне когда у нас кто-то делает чертежи с проектом, а кто-то строит. То есть идеального строителя найти, поставщиков, то есть это тоже очень важная часть. Но по единой системе должны работать, на одной волне быть. Я понял. Так, слушай, ладно, я вначале... Вот книги, кстати, у меня. Что у тебя? Книги сегодня подписывал, будут отправляться. Вон они. А как, кстати, твой второй тираж уже распродался? Да, работает в процессе, где там они. Эй, не видно, ну ладно, поверьте. А третий будешь печатать? Ну, конечно буду, то есть будем хорошо. Я сейчас пытаюсь наладить именно трафик, чтобы оно работало, там продавалось, да, само. Угу. Вот сейчас этим занимаемся. Вот. Ясно. Пока продается там по 1 одно, две экземпляри в день, но я хочу больше. Ясно, хорошо, окей. У меня есть последний третий вопрос. Давай кратенько его как-нибудь обсудим. Сейчас я посмотрю он у меня записан. А, Станислав, вопрос коротко сформулирован. Станислав, где вообще точка входа на иностранный рынок? Точка входа в гугле. Не, ну серьезно, вот ты дизайнер, работаешь в России, как с иностранцами начать работать? Куда бежать? По дизайну или почему? По, по дизайну, дизайну, да. Ну, слушай, по дизайну у нас, смотря, что ты делаешь. Если ты делаешь концепты, то ты можешь публиковать свои визуализации, как идеи. Тебя найдут компании либо люди, которым нужны концепты. Если это мы говорим о полноценном дизайне, то чаще всего это происходит, когда ты, тебе заказывают те люди, которые уехали ну, иммигранты. А, типа русские, которые живут в рубежам. Да, абсолютно точно. Mm -hmm. То есть те, как бы, ну, потому что им проще, да, у них менталитет более понятный, ну, как бы, к нам. Mm -hmm. ну, вот у меня такой опыт в основном, да, именно с русскоговорящими. Вот. А еще у меня опыт есть: именно концепции делать. Концепции заказывают э, ну, компании, которые, ну, допустим, хотят просто идею подать какую-то. Mm -hmm. вот они с удовольствием. Но ну, это визуализация больше, без, без реализации. А mm -hmm. дальше они уже сами там на местности решат. К примеру, мы там отель делали по Франции, в США делали дом. То есть мы делали концепцию, а дальше люди сами на месте со строителями доработали. А как они тебя нашли вообще? В интернете просто ты делаешь публикации, посты. То есть в целом, чем больше... Все равно нужно как бы делать какой-то персональный там, коммерческий бренд на английском языке. Да не обязательно, ты можешь как, я как делал, меня, там есть форум, допустим, был Evermotion, я туда выкладывал mm -hmm. работы. Ну, то есть, он и сейчас есть, я просто подзабил на это дело, мы с визуализацией уже немножко ушли, ну, просто мне перестало сильно нравиться этим заниматься, я пошел по дизайну и по обучению. Вот, а, туда если выкладывать, то, соответственно, если у тебя будет не просто картинка, а предложение, ну, что многие mm -hmm. не делают, многие не делают, не пишут предложения, если ты пишешь, делаем там такое-то там, ну, каком-то такой-то стоимости таком-то стиле то вот отлично если ты предложение mm -hmm. не делаешь то с тобой все равно связываются менеджер то есть за рубежом mm -hmm. есть менеджер которые шерстят в китае есть в японии мы работали в сингапуре короче в сша много-много людей которые их их работа взять заказ на местности и найти фрилансеры, кто сделает подешевле вот mm -hmm. они чем рискуют они рискуют тем что они найдут фрилансера кого-то необязательного и он ну, не сделает и пропадет то есть тебе угу. надо закрыть их более, все то же самое, что ты надежный, что у тебя есть система некая, которая позволяет добиваться качества, и у тебя есть картинка. То есть продается не столько картинка сама по себе, сколько гарантия того, что ты не пропадешь. Я понял. А как ты вообще считаешь, дизайнеру, который ну, более-менее работает в России, стоит вообще пытаться там, западные проекты какие-то получить? Если хочешь. Ну, то Это и выгодно? выгодно? Ну, по деньгам, ну да, выгодно. Ну, выгодно Более смотри, выгодно, чем в России работать. Смотри, вот это вот вопрос, он такой немножко, знаешь, это из серии типа, в чем проще или в чем лучше зарабатывать? типа В писательстве или в дизайне? На самом деле без разницы. Ну, нет такой ниши, где там у тебя сверхдохода, а в другой нише нет доходов. В чем угодно, да хоть вязанием бантиком, крючочком можешь зарабатывать. Если ты сделаешь школу, объяснишь, для чего это тут надо и так далее. То есть вопрос не в теме, и не в рынке а в, то, в том что ты предлагаешь ну по итогу mm -hmm. и насколько у тебя мозг развит до позиции с того что ты услуги предоставляешь до позиции когда ты руководишь процессом и умеешь создать ценность некую для клиента почему mm -hmm. покупает дорого ну как бы безумно да там ты у тебя глаза там были 300 тысяч это недорого потому что я же рассказывал я 6 миллионов и шесть половиной для того чтобы построить студию готов ли бы я был 300 тысяч заплатить да конечно да я бы боль, я бы и миллион заплатил, то есть, и, и сэкономить там 10 лет жизни. Понимаешь, то есть у меня офер, предложение такое, что типа ты сэкономишь. Ну, вот так. Ну, в принципе, mm -hmm. вот так и все. И также и клиентам, и всем остальным. То есть, твоя задача, как специалист в любой теме, неважно, там на зарубежном рынке или на нашем, создать такое предложение, которое будет прям офигенное. А для этого mm -hmm. надо понимать, в чем ты сам офигенный, что у тебя получается, и упаковать mm -hmm. это в продукт не в услугу каждому. А в продукт, что вот мы делаем вот это, а другое мы не делаем. Но вот то, что мы делаем, делаем офигенно. И вот что получается, mm -hmm. вот какие результаты оно тебе принесет. Вот как с помощью этого ты первое денег заработаешь, второе там удовольствие получишь, третье там похвастаешься знакомым. Все. Mm -hmm. Если ты это обеспечиваешь своим продуктом, к тебе будет очередь стоять. Mm -hmm. Mm -hmm. Я понял. А если не обеспечиваешь, Хорошо. то ты будешь думать, где там те заказы искать. Вот и все. Разложил, как говорят в интернете а? Посмотрите Блин, слушайте, мне в последнее время все труднее и труднее Поддерживать какую-то Степень объективности, которая Как мне кажется, в наших видео заключается в том, что я пытаюсь Как-то на обратной стороне держать В целом, все, что ты говоришь, звучит довольно логично Надо признать, тем более, что для меня, для человека Который не за годами Мне кажется, годами был бы готов Не знаю, пинать инфобизнесменов Просто кидать в них камнями, просто по, любой, по любому поводу Ну вот, но вот так что, как, если ты был бы священником, то, по крайней мере, одну душу ты бы, наверное, уже потихоньку спасал Ну, просто шарлатанов очень много, вот, поэтому, да. как бы, общее, ну, это знаешь, там, говорить, там, все там, строители плохо там строят Ну, то есть, это просто у тебя денег не хватило мнение. Да, не хватило на нормальных, скажем так, и поэтому у тебя такое, и у всех твоих знакомых не хватило на нормальных Вот, соответственно, у угу. тебя такое мнение Ну, как бы, есть же, или там, все писатели плохо пишут, копирайтеры, кто там, в вашей же среде тоже же куча Наверное, да. каких-то вообще неадекватов, ну вот, и найти хорошего тоже тяжело. Ну так везде. Вот. Окей. Хорошо. Вопросов, Вопросов больше нет. нет. Спасибо, Станислав. Пожалуйста, если вам нравится то, что мы делаем, отправляйте свои вопросы. Станиславу можно задавать вопросы не только касаемо дизайна, а также управления, организации, в том числе организации собственной жизни. Форма для вопросов у нас в Телеграм-канале, скорее всего, надеюсь, что ваш вопрос не стал на него ответить, бесплатный вот, Так что уникальная возможность, так сказать, прикоснуться сэкономить экономией 300 тысяч рублей Вот, и также кратенько, если вам нравится то, что мы делаем, потому что я немножко помогаю Станиславу в этом Пожалуйста, делитесь с друзьями, очень помогает, очень приятно, когда твой труд оценивают, в том числе другие люди вот. На ваши же вопросах под копием мы запишем еще одно видео. Спасибо, Станислав. Спасибо. Покупайте книжки, вон они, столбиком стоят. Мы их подписываем. Я думаю, это пачки денег у тебя там за 10 часов. Это книжки, которые отправляются. Книга очень полезная. Скоро будут новые тоже книги. Мы сейчас работаем над этим достаточно плотно. Вот, поэтому следите за обновлениями. Спасибо, Сергей, тоже тебе за интересные вопросы и за поддержку в писательстве. Всегда рад. Всегда рад. Спасибо. Пока. Пока.